Так вот, вышли с детьми гулять, вышел пока я. Мам, пока маленького дома одевает. Житка трясется то Кто-то тут игрушки позабывал всякие. К себе будет играют. Максюша! Что вот так вот? На улице снежок лежит. Где-то минус один по градусам не так уж холодно детская площадка Помните, там есть в этом на канале видео где была старая площадка что с ней стало короче поставили новую качель новую песочницу и все я <свечу> я чего это ты говоришь? Дамушки. Ух ты, ничего себе, какой снежок получился Красивый Ты молодец да. Да. Да. Да. Да. да. Вот такая природа у нас Все кто-то на фейсбуке пишет Так, вот такая у нас большая семья Продолжаем гуляние наше. А вон и мамы едят. С маленьким. Все бегает, все снегу радуется. Тут чуть чуть за зима такая, в которой снега не было. Ах, я, кстати, руки мерзну перчатку купить с экран действует вся вот, а вот эту вот площадочку никто не хочет аделать грибок стоит и же косой кривой жаловались вот на эту площадку вот что они сделали даже как настил не сделали нормально смотрите то даже вот дырки оставили и не хотят ничего заделывать тем все лень делать. Куда там наш маляк пошел? А, вон Славочка играется. Так что вот так вот. Куда же нас Даниил Игоревич пошел? Даниил Игоревич? Данечка, а ты куда? Да не ходи туда. Ладно. Будем дальше гулять. Катаемся. Давай ручку, иди сюда, Максюш. Давай руку залазь. Оп. Давай, Лизунь, покажи как надо. А. Садись. Держи, ниточка-то. На, держись. Готов? Поехали. А, это недалеко уехали Ой, стул. Эх, Поехал хорошо Ой, Упал Давай, Лизонь Стой, нормально, сядь Ну, что ты Не портовые ребята Максим, садись. Ну, куда ты мимо ты сидишь? Вот, все. Вообще волшебные пендали Максим уезжает. Давай, держись, Лиза. Готова? Лиза, ну ты ногами тормози. Вон маман стоит. Черчак едет. Давай садись, садись, Максим, оба, все, готов, ой, все, о, елки вне, не получилось, Лиза, ты что делаешь, дай ему ледянку, Лиза, Максим, блин, Куда ты побежал? Побежал. Да, давай Лиза, леденку забыла Лиза Лиза, Леденко, где твоя? Нет. Вот победитель Молодец